Это вообще такого я не ожидал. <свят> нужен новый самурай. <свят> чур, чур, чур. Я... ладно, была не была. <свят> Какого такого кокер спаниэля тут происходит? Тебе нужен наставник. Это тренировочный монтаж, да? <свят> Помни, приземляемся на <свят> лапы. Запах победы в воздухе. Я должен сказать тебе, я твой отец. Ура, не! Да, самурай и город Коша. Кино с 21 июля.